Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, и добро пожаловать в Crusader Кингс 2. Вы смотрите шестую серию моего челленджа Династия. Итак, в прошлой серии мы с вами а, замутили одну дельце, один, а, один заговорчик. Вот мы, хот мы хотим убить короля хорватии посмотрим сегодня мы узнаем удалось ли нам это сделать или нет но прежде у нас есть одна неотложное, одно неотложное задание мы должны выбрать <coughs> мы должны выбрать тип образования он же детский фокус для госпожи флоры Капоны, нашей дочери ей исполнилось буквально недавно 6 лет Итак. К чему же она у нас предрасположена? Какие навыки ей стоит развивать? У нее наиболее развита военный навык и образованность. Военный я ее делать не хочу, потому что, ну, ну какая она военная? Тем более при наших законах ее нельзя будет сделать полководцем. Поэтому... Я думаю, что логичнее будет выбрать ей либо веру, либо наследие. Но наследие обычно выбирает в том случае, если ей нужно поменять культуру. А, культуру и религию. Но у нее культура и религия в порядке, она такая же, как у нас, и поэтому мы выберем веру. Флора воспитывается священниками, а это значит учение о мироздании, странные ритуалы и все то, что может повлиять... Чем может повлиять католичество на неокрепшую психику ребенка? От такого воспитания дети становятся впечатлительными. Что ж, я думаю, да, думаю, стоит ее, ее воспитать. Итак, в 12 лет нам придется снова выбирать для нее новый тип образования, но до этого еще нужно дожить. Может мне стоит написать письмо Рикарде для того, чтобы доказать ему, ей мои добрые намерения? Пожалуйста, пожалуйста, хорошо, я напишу. А, так. А, а, угу, угу, угу. Да, плюс здесь к отношениям. Письмо сработало. О, готово. Король Хранислав теперь покоится над ней. Несчастный случай, спланированный вами, удался. Все доказательства вашей причастности потонули, словно камень вместе с лодкой. Что ж, бедный мальчик погиб а, при подозрительных обстоятельствах. Что же с ним случилось, даже не представляю. О, бедняжка, утонул в лодке. Как же жалко. Но это никак не изменило... не изменило ни военного счета, ничего никак не изменило нашей, наши то, что мы находимся в войне, ничего не поменялось. Мы просто, просто сменили Хранислава на Неду, на королеву Неду. Hm, возможно, нам стоит э, другими способами добиться своей победы. Например, можно будет разбить вот эту армию 4, в 457 человек. Um, у нас есть 502 и суперполководец Мутимир. Uh, давайте его отправим. Давайте его отправим. Нет, я не хочу, чтобы был Мутимир. Я хочу, чтобы был uh, Микеле. Да, я хочу, чтобы был Микеле. У него 18-й военный навык. Uh, у него более успешно получится. Так, 31 марта начнется битва. Что ж. О, к нам еще кто-то присоединился. А, кто, же, кто же с нами здесь? Ага. К... То есть тут, тут кто-то еще был, кто тоже против него водил, Потому что у нас было, как вы видите, всего лишь 500 человек, а у нас тут 2500. Откуда взялись? Ага, и мы опять участвуем в этой битве. Мои войска действуют превосходно, и моя грудь раздувается от гордости, когда мы продолжаем двигаться вперед, Я поворачиваю, чтобы ответить на зов солдата, стоящего рядом, как вдруг острая боль пронзает мою э, ногу. Э, скин... э, стиснув зубы, я слышу. Враг кричит, лежит и подлый пьяница. С кем нам нужно будет сразиться? С ним. У него 18 военный навык. У нас... У нас минус 23. У нас явно ничего не получится, но зато... Мы опять получим модификатор опухшее колено. И 80% шанс, что мы получим черту храбрый. Храбрый. Давайте, может быть, на этот раз нам повезет. Да, и мы, мы получили э, модификатор опухшее колено и... Черту характера храбрый. Она дает нам плюс 10 к личным боевым навыкам. И отношение вассалов плюс 5. И военный плюс 2. То есть мы, мы развиваемся, мы становимся лучше. Не существует ничего страшного, кроме самого страха. Теперь я храбрый. Здорово, здорово. Мне это очень нравится. И эту битву мы, естественно, в этой битве мы побеждаем. Супер, супер классно. Это... Это слегка увеличило военный счет. Я думаю, что нам нужно будет ä, присоединиться к войне, потому что ä, в Задаре находится наше владение. Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы ä, участвовать в этой войне. Так, ну, так как мы уже могли ä, вы, воевать. Так, жил, ä, выдающийся... Патриция Асторы. Желаю вам жить в гармонии и Я с радостью принимаю ваше предложение присоединиться к нашей войне. Пуже трепещут наши враги. Светлещий дождь. Доминика Третий. Что мы еще можем сделать? На кого мы можем еще напасть? Мы осаждаем а, Сень. Гор... Гор... А, замок Сень. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, осада поможет нам хоть как-то переломить э, ситуацию в нашу пользу. Потому что столицу мы уже осадили. Столица? С каждым днем мне все труднее и труднее игнорировать то, что моя жена слишком много позволяла себе... Э, Короче, она у нас э, стала обжорой. Она стала обжорой, мы это уже заметили в прошлой серии, когда она у нас родила. Э, у нее были очень сложные роды. И теперь она стала обжорой. Мы можем показать ей, что мы не одобряем ее привычки в еде. И это уменьшит наше отношение на минус 15. Либо мы проигнорируем тот факт, что у нас есть слишком много. Хм... Да пусть обжирается, мне не жалко, пускай. А все равно, если в ближайшие несколько лет у нас не будет мальчика, то не знаю, мне придется... Очень печально, но мне придется принять жесткие меры. Мне бы не хотелось этого, но придется. Что ж, мы пока что осаждаем. Осада происходит. Сколько здесь наших? 500, 502, а, тут 515. Не знаю, стоит ли сейчас передвигаться сюда, потому что если мы сейчас уйдем, то тут останется две Они могут, да, саждать, а мы пока можем а, отогнать а, вот этих, вот эту армию отсюда, чтобы они больше не лезли к нам. Хотя, погоди, а, ну, уже поздно. Отменять что-либо, так что давайте, пускай, пускай они сражаются. Я думаю, что... У нас очень хороший полководец, он победит. Да, они пошли нам, пришли к нам на помощь. Они почему-то теперь ходят все время за нами. Так, что ж. Родевой был захвачен в плен на поле боя, и теперь он мой пленник. Замечательно. Ну, ну э, так, и Оскар был захвачен в плен. Венгерская банда, основатель Давид. Великолепно. Но... Лучше бы, лучше бы, если бы королева Неда была захвачена у нас э в плен. Потому что это бы сразу же даровало нам победу. Как бы нам побыстрее выиграть эту войну? Потому что, знаете, надоело уже. Надоело, что это бессмысленная война. Мы вроде бы в ней победили... Ну вроде бы и про, э, ну, вроде бы и не до конца. Они вроде бы попугали нас. У, посмотрите, как круто! Я думаю, что рано или поздно э, мы можем захватить Хорватию. Только сначала нам нужно выиграть эту войну и добиться претензий на все королевство. Каким образом я пока что не знаю, не знаю, каким образом, но мы постараемся, мы постараемся, чтобы это случилось. Тем временем умерла наша жена. Господи, какой кошмар. У тебя не появилась черта характера, вдовец? Нет, не появилась. Рикарда Рикардо умерла от подагры в возрасте 37 лет. Теперь мы не в браке, и нам стоит вступить в брак. А, Но ну это очень печально, конечно. Но нам нужны дети, нам нужны сыновья. Так что я... Лучше было бы подождать и правильнее, но я думаю, что нам нужно все-таки побыстрее, побыстрее, как можно быстрее а, вступить в еще один брак. У нас есть несколько вариантов. Гейтель Грима, я, я не хочу ее брать в жены, потому что ну, ей 45 лет. Бабалия. А, она откуда? Из дома Бабалио. Дом Бабалио находится э, в республике Рагуза. Э, да? Есть, есть республика Рагуза? Не знал. Но она подана Византии, Может быть из-за этого? Хм. Есть мира. Мира, но ей 14 лет, и ждать, пока она дорастет до детородного возраста, это только время терять. У нас, получается, есть только один вариант. У нее есть, у нее есть амбиция выйти замуж. Она сильная, честная, жадная, обжора, доверчивая. Далматская латинская культура. Ну, почему нет? Хорошо, я согласен. Давайте возьмем ее в жены. М -м -м. Да? Да. Возьмем ее в жены, почему бы нет? Просто а, у нас больше нет вариантов. А, у нас будет... А, <système> нашу жену будут звать Бабалия Бабалио. Круто. Супер. <Ranger> Мне нравится. М -м. Так, и она к нам прибыла, прибыла ко двору, мы с ней вступили в брак. Отлично, теперь у нас снова есть жена. Новая жена, 24-летняя, еще молодая. Я надеюсь, она а, будет плодовита. Но у нас с ней должны появиться дети, у нас с ней должны появиться дети обязательно. Потому что мне кажется, что она очень плодовита. У нее, у нее нет таких а, черт характера, которые отнимали бы у нее... А, плодовитость. Так что? Скорее всего, нас что? Так. Все еще, я все еще не могу в это поверить. О, Рикардо, моя милая Рикардо, ты покинул этот мир, оставила меня с разбитым сердцем. Я больше никогда тебя не увижу, не, не обниму, не услышу твой голос. Скоро увидимся, любовь моя. Посетите ее могилу. Не хочу никого видеть, ему мы... запереться в своих покоях и никого к себе не подпускать. Получим черту в депрессии. Хватит, я больше не позволю чувствам управлять мной Либо мы станем циничным Что даст нам плюс 2 интриги отношений духовенства Минус 5 Либо жестоким хм. Хм. Я даже не знаю Либо первое, либо третье хочу выиграть Потому что я не хочу быть в депрессии Ладно, выберем первый вариант ответа. Какой-то у нас э, сентиментальный правитель. Ну, ничего. Слава богу, когда я пришел, у могилы не было других посетителей. Несколько часов я размышлял о минувших днях, о жизни и смерти. Когда вернулся в свои покои, покойная Рикарда послала мне знак. Я нашел ее талисман на полу. Я буду беречь его с... до дня моей смерти. о, -о, -о круто, круто. Это здорово. То есть мы получаем здоровье плюс 0,5. Плюс Это хорошо. У нас будет более крепкое здоровье, мы проживем дольше, возможно, когда-нибудь избавимся от стресса. Итак, и тем временем у нас закончилась осада. Мы пойдем осаждать э, город Синья. Вместе э, с, венец, ми, венец, с Венецианской армией. Так, я хочу нашу жену назначить регентом, чтобы чтобы у нас подня... поднялись с ней отношения, чтобы в случае чего, если с нами что-то случится, то она смогла бы встать на наше место и править за нас. Так, ну тут никого нового мы пока что не можем назначить. Никого пока что не можем нового назначить. Так, может быть нашим... Нашим советникам можно дать задания какие-нибудь. Сфабриковать претензии. Я хочу сфабриковать претензии на титул Задар. Чтобы у нас была претензия не просто, на, не просто на один город, а чтобы вся провинция принадлежала нам. Это раз такая ситуация, когда вы, с одной стороны, не хотите говорить правду, чтобы не обидеть человека, но, с другой стороны, честность, добродетель, ложь сгладит. Острые углы, мы получим черту коварный. О, классно, классно. Я бы хотел, я бы хотел. А, интрига плюс 3, дипломатия минус 2, но не страшно. М Или честность освобождает. Дипломатия плюс 3, интрига минус 2. Я хочу поднять интригу, потому что... А, хотя дипломатия повышает нам отношения с остальными людьми с другими людьми И просто слишком много плохих черт у нас уже похотливый в стрессе пьяница а... либо честность либо коварство вот вот сложный выбор то вот вообще ладно а я думаю что я Потом, после того, как мы построим обсерваторию, я выберу какую-нибудь из этих путей. Либо тусовка, либо семья. Скорее всего, семья, потому что она повышает плодовитость и здоровье. И это также нам добавит дипломатию. То есть, дипломатия у нас будет. И вот, вот этот минус 2, он компенсируется тем, что мы выберем путь семья. А интрига нам пригодится как никогда. Потому что мы будем плести интриги. Нам это пригодится обязательно. Возможно мы когда-нибудь захотим стать светлейшим дожем. И нам будет... И и мы, не... мы допустим не захотим, если ждать, когда вот этот дождь умрет. Тогда мы можем его с помощью интриги убить. И тогда мы станем дожим, Но... Так что, так что интрига нам пригодится больше, чем дипломатия. Так что я выбираю вот это. Да, теперь, теперь я коварный. Люди такие доверчивые дураки. Это, это, это круто. И у нас, как видите, поднялся навык интриги. Так, еще один ивент. Когда я сминаю и выбрасываю еще один разочаровывающий отчет, я кричу на своего слугу, требую себе еще еды. В последнее время еда это единственное, что дает мне некоторое облегчение от стресса лидерства. К сожалению, поскольку моя дряблая грудь и двойной подбородок могут быть последними, это решение может быть может негативно повлиять на мое здоровье. Мне все равно, мне это нужно. Продолжить есть и, возможно, стать жирным. То есть, мы заедаем стресс, и мы можем стать жирным. Это уменьшит нам личные боевые, боевые навыки. Так. Или мне нужна диета. Это уже слишком. Заставить себя изменить рацион питания, чтобы привести себя в форму. Патриция Асторы получит модификатор «Строгая диета», что даст военный минус 2, дипломатия минус 2, управление минус 2. Это плохо. Ладно, будем жирным. Я не против, хорошо, будем жирным И теперь посмотрите Это даже почти незаметно Посмотрите на нашего персонажа Почти даже незаметно, что он жирный Вот я сейчас, допустим, уберу бороду ему Ну да, вот только в этом случае Видно второй подбородок Но так-то, когда у него такая пышная борода Я даже еще сейчас более пышную бороду выберу чтобы было вообще незаметно. Вот, что-нибудь такое. Или вот что-нибудь такое. Да, вот. Ну, посмотрите, вот красавец же. Даже незаметно, что он жирный. Так что ничего страшного в этом нет. Тем более, наша жена тоже обжора. Я не боюсь. Я не боюсь того, что у нас будет просто семейка жирных людей. Жирная династия, так сказать. Так, эвент, возмутительно. Бабаля только что сказала мне, что если я не перестану есть, то скоро не смогу даже стоять, не говоря уже о том, чтобы делать что-то заметное. Ой, чья бы корова мучала? Это вот в чужом глазу увидела Саринку? А в своем бревна не заметила. Ну вообще, ну как тебе не стыдно? Вот только сейчас у нас появилась и уже такие претензии мне выставляешь. Что я могу ей ответить? В ее словах есть смысл. Сесть на диету, чтобы привести себя в форму. Либо а, сказать, что это не ее дело а, и Бабали может говорить, что хочет, это а меня не убедит. А, минус 15 к отношениям. Ладно, хорошо, я согласен. Если это поднимет с тобой отношения, то я буду только рад. Лишится и военки, и дипломатии, и управления. Лишь бы у меня были здоровые дети. Все, давай. О, мы тут же стали... Мы тут же похудели. И лишились модификатора а, снимать стресс. Но зато строгая диета до 85 -го года обидно обидно у нас все все ну военной дипломатии управления а три из наших главных навыков они просто упали на два. печально печально ну что ж поделать приходится чем-то жертвовать и стресс у нас так и не пропал жалко жалко ну, смотрите, дипломатию у нас добавляет нам жена. У нее очень высокий навык дипломатии, плюс 19. А, ну, военные у нас есть Микеле. Очень крутой полководец. Интересно, у него добавились какие-то новые черты, которые у него... Так, он жестокий, одержимый, завистливый, высокомерный, самодур, жадный. Ну, ничего особенного не изменилось. Он хочет вступить в брак, он хочет жениться. Смотрите-ка, почему бы его не, не поженить на ком-нибудь? Давайте я ä, подберу ему жену. А что, вот это самый-самый-самый... Самый, самый, самый, самый младший вариант, который есть. Самый старший, точнее, 14 лет. Но я не хочу 14-летнюю на 44-летнем женить. Нет, ладно, пока что обойдешься, Микеле, без жены поживешь. Неужели вот это все, на ком я могу его поженить? Жесть, как быстро всех, всех женщин разобрали, ну вообще. То есть мне, мне, можно сказать, еще повезло. Вот это да, вот это да. Кстати, я с ней хочу наладить отношения, чтобы... Ну, 22 это не дело, еще нужно послать ей подарок, чтобы у нас как-то улучшались отношения. Я хочу, чтобы у нас были отношения плюс 100. Судьба улыбается мне, моя жена Бабалия беременна Превосходно, получаем плюс 5 престижа а, Беременна Отлично Она сильная И это, кстати, черта, которая может передаться Нашим наследникам, это очень здорово Это очень круто, я хочу, чтобы такое случилось Так, какой-то Ивент, связанный с флорой Что же здесь написано? Видение, которое было у моей жены во время беременности, которое дали ей в церкви, было удовлетворительным. Флора выросла удивить, удивительной девушкой. Она стала проницательная и любопытная. Ну хорошо. Флора у нас, видимо, какая-то избранная, что ли. Потому что ей пророчили великое будущее, насколько мы помним. Если это сбудется, это будет очень хорошо. Так, э, загреб под осадой. Мы, э, мы победили. У нас теперь 87. Эм, теперь 87 у нас военный счет. 74, э, 74 года длится эта война. То есть уже 3 года и 8 месяцев. Очень долгая война, очень долгая война, поскорее бы она уже закончилась, но пока что, но она не закончится, пока мы не сможем, ну, о, смотрите-ка, ваша честь, моя миссия в округе Задар увенчалась успехом, используя подкуп, уговоры, вымогательства, угрозы и поделку документов, мне удалось сфабриковать претензии на титул Жубания Задар, Вот которыми владеет королева Неда, вам осталось только принять решение использовать эти претензии или нет. Смотрите-ка, всего лишь с 12 дипломатий у него получилось а, всего за несколько, за такое малое время заявить о претензиях. М -м -м, хорошо, хорошо. Да, да, да, я согласен. Заявляем о претензиях. Теперь у нас есть претензия на, на, на задар. Это здорово, это очень круто. Когда закончится эта война, и когда мы станем э, уже светлейшим дожем, то мы, знаете, что мы сделаем? Да, вы, наверное, уже догадались. Мы завоюем этот город. И тогда светлейшая республика Венеция будет расширяться. Это будет очень здорово, очень круто. Вот какие большие победы, победы нас ждут. Хотя это всего лишь какой-то маленький клачочек земли. Смотрите, книга закончена. Мы начали ее писать в 1972 году, и сейчас 1978 год. То есть прошло сколько лет? 6 лет всего лишь прошло, да, если не, я не ошибаюсь в по подсчетах. Книга закончена. Все знают, что несколько лет я посвятил работе над своей книгой. Сегодня, наконец, пришло время представить ее публике. И, честно говоря, немного разочарован своими писцами. Но это и моя вина. Вы не находите ее немного омерзительной, проворчал я. Полагаю, мы немного отвлеклись. И у нас есть... У нас появится модификатор ⁇ Нет вдохновения ⁇ на 20 лет! Серьезно, нет вдохновения на 20 лет? То есть мы не сможем начать новую книгу То есть только в 47 лет мы сможем следующую книгу написать Но зато, зато у нас появился артефакт, который называется моим потомком Мнение династии плюс 5 Вот, отличное название моим потомком с благими, с благими намерениями или нет, но эта работа представляет собой скучную лекцию на тему того, что следует и не следует делать члену Семи Капони. Ну, пускай даже так, но все равно у нас есть та книга, которую написал наш основатель, и которая будет передаваться из поколения в поколение. Это очень хорошо. Это не может не радовать. Пускай качество у нее всего лишь один, хотелось бы побольше, но что имеем то имеем нужно это ценить так но ну, это опять же тот же самый ивент. А, мы естественно давайте что-нибудь ей купим 7, 7 монет потратим это улучшит наши с ней отношения и немножко облегчит ее о этот ивент который связан с с религией сейчас я его переведу крещение прусского народа а, прусские племена были обращены в католическую веру, а группа священников, отправленных священ... кайзером Священной Римской империи, совершили великий ритуал, в ходе которого обратили в свою веру все население прусов наряду с верховным вождем Милзасом и многих его вассалов. Этим поступком прусский народ раз и навсегда оставил свое старое язычество. Что ж, католичество распространяется. А, и теперь оно распространилось на Пруссию. Замечательно. Что еще сказать? Что ж, у нас закончилась победа еще одна битва. И я думаю, на этом можно закончить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до следующей серии и всем пока.